Привет, дорогие друзья, ну и конечно подписчики. Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца, ибо я вам сегодня расскажу очень интересную историю, которая произошла не так давно. Оказывается, все вокруг обман. Да-да, такое заявление сделали группа ученых. Но суть не в этом, суть в том, что я сейчас вам расскажу. Ученый, который решил рассказать правду о том, что он где работал и что он изучал, то всех поверг в ужас, ну или в шок, неважно. Суть в том, что он рассказал, что он занимался именно исследовательской группой по летающим объектам. И ему удалось прям впритык почувствовать на себе эту необычную тарелку да да давайте я вам расскажу, а вы досмотрите до конца. Не так давно в Бразилии группа людей занимались раскопками, добывали алмазы. И они наткнулись на необычный объект, который находился под землей. Часто вы, наверное, видите под землей множество чего-то интересного или думаете, что там что-то есть. Есть такая поговорка, кто хочет, тот всегда достигнет своей цели. Но суть в том, тогда же... Бразильские, можно сказать, местные жители были шокированы, когда увидели под землей необычный объект. Он был поврежден по многим интересным моментам. Но суть в том, что они, когда раскапывали, были шокированы, что этот необычный НЛО находился, скорее всего, под землей очень долго. Потом местные жители решили рассказать властям, что у них находится настоящий НЛО власти позвонили каким-то другим властям шишки и приехала специальная группа после этого группа полностью вытащила нло и вы не поверите этот нло целый грузовик считаете был но масштаб его был огромный после этого необычный нло отвезли в секретную лабораторию где находится сша и там же находится необычная база кстати этот Объект не повезли в зону 51, а в другую, можно сказать, место. Который ученый изучал, он рассказал, что этот объект воевал с кем-то. На нем были огромные необычные дыры. Как будто он воевал за эту планету Земля. И они сделали еще одно открытие, что этот НЛО пролежал в Земле 300 лет. Удивительно. Теперь я понимаю прекрасное, что творится по всему миру. И почему иногда НЛО спасает людей от необычными моментами угроз. Но суть в том, что этот объект не только был военного типа, но он еще и функционировал. Когда же ученые дошли до этого, можно сказать, необычного момента, а именно нашли останки инопланетных существ, это, кстати, никто не опубликовал, а просто-напросто проигнорировал, то они увидели необычную энергию. Этот НЛО делал энергию самовольную. То есть, понять никто не мог, но описали так. Необычная катакомба находилась по центру корабля. В нем находилась необычная, как будто зеркальная Зеркало И в этой зеркальное зеркало были необычные лучи. Что за лучи, никто понять не мог. Но в 1947 году, когда американцы знали, что где-то есть еще немецкое подразделение, они отправились в Антарктиду, и их встретил необычный НЛО. Наподобие как этот. Но суть в том, что... Я хочу вам сказать, то, что скрывается под землей, это реально. Что вообще этот НЛО из себя представляет? Этот военный бередовой корабль, он еще функционировал. И он, кстати, работал. Они его как-то завели или как-то разбудили. Суть в том, что этот НЛО издавал необычные помехи, которые у множества людей, которые занимались с ним, сбой был всей техники, около полтора километра. Что за сбой, вы не поверите, но он издавал магнитные излучения помер, которые у множества людей, которые там исследовали, просто-напросто все сломалось и даже были замыкания. Но почему НЛО так себя ведет, никто не может понять. Скорее всего, это оружие, которое хотят сейчас получить американские солдаты. Но представьте, они получат лазерную пушку, они получат помехи всей, можно сказать, нейронной сети, которая будет отвечать за новое поколение. Но суть в том, что НЛО появляются по всему миру. Тогда что на самом деле ученый решил разгадать эту загадку? И когда они разбирали этот, можно сказать, корабль, ну, ими изучали, они увидели еще множество интересных моментов, что наша Земля охраняется ими. Так, НЛО охраняет Землю. От кого? Вопрос другой. И они, кстати, находятся на какой-то 173-я звезда от 1000 звездных миль. Хм, интересно, эти пришельцы находятся, можно сказать, в другой, можно сказать, стороне от нашей планеты. Но как они попали здесь и почему мы видим необычную картину? Очень странно, но на этом НЛО есть много чего странного. Они изучают, но после этих материалов, которые ученый решил рассказать, он просто-напросто взял слова свои обратно и не было никакого НЛО. Но суть в том, что я решил сам проверить, пацаны, где они в Бразилии нашли этот необычный объект. Я был в шоке. В Бразилии нашли прям в каком-то необычном болотистом месте, в каменных таких трущобах, они нашли этот НЛО. Удивительно, но ну а все тайны, которые скрываются там, они закрыты. Что происходит дальше? Этот ученый потом исчезает, вообще исчезает, его нашли потом через несколько месяцев. Где-то в другой стране, там где-то так далее. Но суть в том, что это он рассказал правду, но сделали так, что это неправда. Но это не факт того, дорогие друзья, что скрывается сейчас. Много тайн мы с вами не знаем про инопланетных кораблей, ничего. Но кто за этим стоит и почему множество объектов, которые мы видим, они еще функционируют, летают и даже пугают население. Я думаю, мы с вами понимаем, о чем я сейчас вам рассказываю. Много инопланетных кораблей циркулируется по космосу, и они охраняют Землю. Конечно, и будут вот все везде скрывать, не говорить правду, чтобы никто не знал правдивость того, что происходит, потому что множество тайн, они только тайны, и люди, которые считают, что НЛО это несуществующий корабль, а просто появился, да исчез, это обман людей зрения. Но мы часто видим, как на МКС подлетают необычные НЛО, подлетают к нашей планете, и они функционируют до тех пор, пока мы с вами живем в такой необычной стране. То есть страна это земля, от нее никуда не уйти. Чем дальше ты убегаешь, тем все равно цель твоя будет дальше, но их цель все ближе. Думайте о том, дорогие друзья, что прикрывается и что происходит по всему миру, мы только можем задумываться. А то, что происходит на Земле, это значит будет происходить и в космосе. Задумывайтесь о том, что я вам рассказал и показал. Спасибо за внимание, дорогие друзья, и то, что вы хотя бы поставили лайк.